Достаточно жестко, эффективно и при этом асимметрично. Вот Это говорит о том, что Россия наконец научила защищать своих граждан и демонстрировать это публично. Тем не менее, ехать этим летом в Грузию или нет – личный вопрос отдельного отдыхающего. Определенные риски, связанные с этим, конечно, есть. Но все другие пути сообщения с республикой закрыты не были. По крайней мере, пока. Камиль Гемоздинов, Универньюз.